Метафорически был прав Пушкин, когда в последние десятилетия своей жизни он очень точно определил функцию императора Александра I. Это уже тридцать четвертый год, до смерти осталось два года. Все, он нападки все прекратил и написал эти замечательные слова на лицейскую годовщину про Александра. Он взял Париж, он основал лицей. То есть вершину политического и военного успеха России он сравнил с лицейским основанием. Интуитивно, как всякий гений, а может быть уже и сознательно понимая, что победа над Наполеоном и основание учебных заведений... Я вам хочу напомнить, это Александр I и члены негласного комитета, создали Министерство народного просвещения, которого теперь даже у нас нету, не называется оно так. И оно за год-полтора создало вместо одного университета пять. И вот с этого момента Россия начала удовлетворять свои скромные, а потом все возрастающие потребности русскими универсантами. Даже Елизаветинский, Московский университет этого не мог сделать. И приходилось приглашать из-за границы. Их продолжали и при Александре приглашать, и при Николае. Но пять университетов, а потом педагогический институт император Николай сделал нашим университетом петербургским, они уже стали давать такое количество людей, что Россия стала в смысле... Ресурсов людей с высшим образованием все более и более независимы. Другой народ, который должен осознать, кто ему на самом деле нужен и в чем его, русского народа, истинное стратегическое благо, к которому он должен стремиться. История России